Эй, чувак, спорим, что ты такой неуклюжий, что даже на стуле не простоишь. Хорошо. Итак, сейчас заберусь на стул. А, блять, как же больно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, аж же говорил. Чёрт, я правда неуклюжий. Чувак, тебе надо научиться быть уклюжим. Надо поучиться. Нет, нет, нет, нет.